Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Я продолжаю записывать серию видео для тех, кто только начинает изучать это волшебное искусство Цемень Дунзя, только знакомиться с его операторами. И э, сегодня я записываю видео с самым таким страшным оператором, да, который называется «Дверь смерть». Китайцы любят такие вот страшные названия, тем более, что волшебное искусство Цемень Дунзя было... Недоступно простым смертным, да, оно держалось в тайне, поэтому, конечно, есть названия, которые ну, должны, что ли, должны как бы отпугивать людей, да, для того чтобы они не хотели изучать это искусство и его не применяли. Поскольку ворота описывают действия людей, то, конечно, ворота с таким названием, как ворота смерть, подходят для похорон. Это понятно. Эти ворота смерть не считаются благоприятными, конечно, потому что мы с вами все любим жизнь и обозначают наказание, убийство и какие-то скрытые дела. По традиции расскажу, где мы можем построить карту цемей, расклад семей. Вы можете зайти на сайт Натальи Пугачевой, ввести в строку браузера адрес npugacheva.com, попадете на ее главную страничку и в центре страницы, немножко опустившись вниз, вы увидите э, такой вот калькулятор цемень, который здесь выделен в красную рамочку. Введите год, месяц, день и час и э, получите расклад цемень на любую дату, которая вас интересует. И вот этот расклад я взяла с крупным планом, да, в отдельный слайд выделила, для того чтобы мы с вами увидели поближе, как обозначаются ворота смерти в раскладе. То есть вы в красной вот сейчас рамочке видите, что ворота смерти у нас попали в Восточный сектор, в Восточный дворец, и в, внутри вы тоже видите этот, этот иероглиф. Что же нам могут показать ворота смерти? В раскладе цемень. Погоду, если мы смотрим погоду, они обозначают грязный воздух, иней. На земле в ландшафте это будет фундамент, либо какая-то пустая земля, ничем не засеянная, не запаханная. Да? Из зданий это похоронное агентство, из занятий это полиция, потому что связано с наказанием. Люди это будет труп, либо заключенный. Характер описывается у человека будет человек упорный, такой жадный, и из еды это будут сухие фрукты, и орган человека это будет селезенка и мышцы. Для чего же подходит этот знак, эти ворота смерти, какие действия? Как я уже говорила, что эти ворота подходят, конечно же, для похорон, для рыбной ловли, для охоты, для наказания преступников, каких-то траурных церемоний, ну и для землеустройства, в том числе, потому что ворота у нас земляные. И э, ворота смерть, конечно, не подходят э, для лечения, да, потому что они неблагоприятные. И, конечно, все, что касается зарабатывания денег, тоже эти ворота мы не используем. Нам нужны другие ворота, которые называются «жизнь». Для этих целей. Для путешествий эти ворота также не подходят, потому что они обозначают стагнацию, конечную точку в путешествиях, поэтому лучше их не использовать для этих целей. С вами была Татьяна Смирнова. До встречи в следующих видео.